Привет, с вами я Настя. Сегодня мы будем работать на шахте ровно 30 минут и сегодня x3 день. Посмотрим, сколько сможем заработать. Итак, сейчас 17.21, я думаю, можно уже заканчивать нашу подработку. Итак, я принесла всего 2061 килограмм сырья и получила 55650. Я думаю, это нормальная сумма. Поэтому всем спасибо за просмотр, с вами была я, Настя. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем пока!